Uh yeah. своей передаче я хотел бы рассказать вам что такое крестик и можно ли его носить и вообще что такое крест крест конечно это символ круговорота жизни во вселенной так вот вертикальная часть креста показывает тесную живую энерго информационную связь отца разума и матери, души материи, рода, нашего рода. Горизонтальная часть отражает энергообмен между мужской и женской частью организма, то есть их интересами, между душой человека и между его разумом. Так вот, в перекресте находится пятый элемент, Обратите внимание, это самый-самый главный элемент. Это любовь, которая запускает и поддерживает жизнь. Это самый-самый главный элемент, непрерывный энергообмен между четырьмя концами креста. Так вот, когда мы говорим о мертвом социуме, в котором мы сейчас живем, а мы действительно живем с вами в мертвом мире, но я уже говорил вам о том, что Практически он уже уничтожен, он остался только на физическом плане. Так вот, символ всего этого мертвого мира, как бы ни было прискорбно, и я прошу понять меня правильно, я не хочу обидеть христиан, но именно крест с распятием. Почему? Я вам объясню. Потому что в центре должна быть любовь, именно она правит миром. Так вот. Что сделали христиане? Они в перекрести поместили труп якобы распятого Христа, то есть родомира. И именно это повлияло на циркуляцию. Это останавливающий циркуляцию энергии, жизни элемент. Поймите одно. В человеческом организме правая половина тела мужская, левая женская. Так вот, через правую половину... Идет божественная энергия Ха, спускается к роду. А через левую поднимается божественная энергия Тха, от рода вверх к Творцу. В идеале все эти энергии, конечно же, сбалансированы. Но это я имею в виду в идеале. Так вот, современный мертвый мир, вот этот мертвый социум, естественно, не нуждается в этом восходящем энергоинформационном потоке. То есть им это неинтересно и невыгодно. В нем есть только команда сверху. И реакции тех, кто внизу, а это бесправные рабы, им совершенно неинтересно и не нужна, поймите. Всякие попытки взять управление снизу, пресекается ими моментально испускается, естественно, на тормозах. Я вам напомню, что все установки народной власти после революции 17 года были жестоко подавлены помните крестьянские восстания гуляй поля антонова и многие других так вот в живом организме мы не можем пренебрегать реакции тела на неприемлемые ими управляющие команды извне то есть сверху точно так же в живом социуме работа системы управления то есть власти обязаны иметь идущий снизу энергоинформационный поток, то есть обратную связь, балансирующий общественные и личные интересы. Вот такие вот дела. Так что я никому из вас ничего не навязываю. Но имейте в виду, что тот, кто носит крестик с распятием, должен понимать, что у них не происходит должного энергообмена между космосом, между родом, между землей. Вы не получаете то, что должны получать, то, что вам дал Творец. Вот, собственно говоря, и все. А далее уже решать каждому. Я никого не заставляю верить мне. Вы вправе верить и вправе не верить. Это ваше личное дело. Но я говорю то, что должен был сказать, а каждый волен решать сам. Да, единственное, что хотел добавить, еще были такие вопросы – можно ли без распятия? Конечно же, дорогие мои, без распятия крестик не только можно, даже нужно носить. Поверьте мне, этот крестик не принесет вам никакого вреда. Ну вот, теперь, собственно говоря, и все, что я хотел вам сказать. Засим заканчиваю. Всем здравия и здравомыслия. Слава роду!